Такс, это что за жеребец тут? Да это же наглое, читерская молорда. Обычно я таких пиздюхаю, но этот будет полезен. И хоть я по я тоже летать хочу. А Блять. За лупу всю зашит Как же я теперь трахаться буду Я снова на лету Несу с собой беду и вот Катаются буду, тут и всякие На мастера паркура насосал И крутой стал что ли? Это лицо В руке иксо Я не весом Это не сон Пытаются догнать завистники не выйдет Я выношу всех одним махом бодибилдер Я выкладываю рэп на беды. Ай бля Могите, яйцами за антенну зацепился. Без денег, без денег, без денег. Я выкладываю рак на биты. Бездельник, бездельник, бездельник. А с чем остался ты? Без денег, без денег, без денег. А как вы поняли, так яйца отбил, лута, еще и пиздюки всякие мешают. миллиардер, араб, алмасора карат, крепкий, как канат, а сам дават тегет. Езжу на Бентле, дай бог самокет. Дай бог, не ладу, подгонит брат. Мой никогда... Ну все, идиот, уплыли мои яйки. Обычный пар, ты ничего не смог. Море реальный дым, настоящий смог. О, ладно, хотя не Машонка ударился Моя туса, моя флейва, но все без причин. Без помощи бати добился всего. Сам. А вот и второй наркоман пришел, тоже на Титане Варить, лишь когда добился, так я вообще должен молчать без скилза. Твинс, чмо и баной, а Премиум аккаунт купил, а вот про мозг забыл. Пока этого долбоеба нету, надо полетать. Сейчас я вам покажу типичную стычку в танках онлайн. Игра, у кого больше нары. Саш, Я конечно не магнат. Но нахуй сосов ничего не жалею. Говно тупорылое. Кроме пробела не знаешь кнопки. <музык> Неужели все носители премиум аккаунта такие долбоящеры? 1.5 Обла Гайз, закинул свой флоу на этот хит -talk. Да Этот школьник конкретно мною заинтересовался. Смотрите, сейчас, как папка его отвезти. Ну, вот так тебе, Дмина, иди, блять, вас ожиги, играй. Что таблетку, я, чувства... Чё, ублюдок, уже избегаешь меня. Все равно пиздак закроешь. Так бы было с каждым школьником в игре. Жалко, у меня нары всегда нету. Бля.